Здравствуйте! Мое дело-бюро представляет обзор самых интересных новостей законодательства за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Перзданные на контроле. ККТ при коммерческом авансе. Банковский произвол. Режим без дивидендов. Налоговый прогноз. Перс данные на контроле. Совсем скоро, с 1 сентября, начнет применяться первый большой блок поправок в закон о персональных данных, мы подготовили ответы на самые часто задаваемые вопросы, которые уже поступили в нашу службу консалтинга по этой теме. Это, например, вопросы, что такое персональные данные и все ли компании сталкиваются с их обработкой? Что должно быть у всех, кто обрабатывает персональные данные? Всем ли нужно уведомлять Роскомнадзор? ККТ при коммерческом авансе. Ведомство напоминает о тонкостях применения ККТ при авансовых расчетах в рамках взаимоотношений бизнес к бизнесу. Варианты для таких расчетов между организациями и предпринимателями такие. При предоплате наличными ККТ нужно применять. При предоплате безналом с предъявлением банковской карты снова бьем чек. И при предоплате без без предъявления банковской карты ККТ можно не применять. Банковский произвол. Некоторые банки решили брать с организации предпринимателей комиссию за перечисление единого налогового платежа. Это является нарушением норм налогового законодательства. И если сейчас эта проблема касается ограниченного числа плательщиков, рискнувших перейти на такой способ расчетов с бюджетом, то с нового года иметь в виду этот немаловажный факт нужно будет всем. Режим без дивидендов. Налоговые инспекторы грозятся переквалифицировать дивиденды, доходы по долям, выплаченные в период моратория на банкротство, в зарплату, если организация источник выплат не оформила отказ от моратория. Конечно, под такой риск могут попасть только суммы, перечисленные физлицам, работникам. Хотя данный креатив лишь подтверждает неопределенность в вопросе выплаты дивидендов в период моратория, но, похоже, это может стать ключевым аргументом в его решении. Налоговый прогноз. Предлагается установить ежемесячную выплату для неработающих домохозяек и домохозяев из малоимущих семей. Размер выплаты равен региональному прожиточному минимуму трудоспособного населения. Право на такую выплату могут получить лишь те семьи, среднедушевой доход которых не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума трудоспособного населения. Региональные омбудсмены напоминают. Производители, импортеры, дистрибьюторы, оптовые и розничные продавцы агрохимикатов и пестицидов должны зарегистрироваться во ФГИС «Сатурн» до 1 сентября, иначе оборот названной продукции будет незаконным. Граждане и организации теперь на портале поставщиков города Москвы могут не только выступать поставщиками для госучреждений, но и покупать товары, в том числе для личных нужд. Данный ресурс можно использовать как полноценный маркетплейс. Благодаря функции отслеживания динамики изменения цены, доступной в карточке каждого товара, покупатель может сравнить цены с другими торговыми площадками и найти лучшее предложение.